Привет, девчонки, в зоне вещания проекта valiumnizoffice.ru, и я, Юлия Рыж. И сегодня я хочу вас познакомить с девушкой, которая зарабатывает на хобби, но это чуть позже, потому что я хочу задать Марине один вопрос. Как можно купить недвижимость от стоимости ее 1%? Потому что многие девушки сидят там и смотрят, да, вам там тепло, вы в хорошем климате, а у меня вот квартира. Съемная, или, например, там, в ипотеку, и как же все-таки мне добиться того, чтобы у меня была собственная квартира? Марина, расскажи, пожалуйста, об этом. Юль, действительно, я знаю такой секрет. А на самом деле, с темой недвижимости я знакома очень давно, и в один прекрасный момент я нарыла очень интересную тему – это покупка недвижимости с аукционов по банкротству. Да, действительно, каждый день в России банкротится предприятие, и их имущество продается с торгов по аукциону. Это не значит, что это какая-то плохая недвижимость, какая-то она там убитые и так далее. Это обычные хорошие квартиры, жилые, нежилые помещения, и их действительно можно купить э, за стоимость до 1% от их стоимости. Ну, э, конечно, это не норма, не каждую недвижимость можно купить так выгодно, но сэкономить 20-30-40 процентов от начальной стоимости вполне реально. Марин, смотри, ну тогда расскажи нам, как это сделать, потому что это все заманчиво, это все классно, девочки, мы же хотим сэкономить, я думаю, хотим, девочки все любят экономить, да? Марин, раскрой нам этот секрет, как это можно сделать пошагово? Ну смотри, есть такое секретное издание, но ну, на самом деле но не очень секретно, это газета «Коммерсант», обычно, которая еженедельно выходит э, в свет и э, в субботних выпусках всегда публикуется э, новое объявление о том, какие новые объекты выставлены на эти торги, ну и соответственно в этих объявлениях есть указания о том, на каких электронно-торговых площадках эту недвижимость можно приобрести. Вот, соответственно, вы выбираете себе понравившийся объект, идете на ту электронную площадку, сайт, который указан в газете, ну и, соответственно, дальше делаете шаги для того, чтобы ее приобрести уже на этой электронной площадке. Марина, скажи, пожалуйста, а может, например, девочка мне скажет, что это как бы все понятно, все от А тогда Б рассказали, да, может ли обыкновенная девочка это сделать самостоятельно, либо все-таки нужно прибегать к каким-то условиям, или, возможно, какие-то частичные, что-то она может делать самостоятельно, а где-то она привлечь юриста должна, но именно то, чтобы уменьшить свои затраты именно на приобретение этой квартиры, ну, уже с очень большой скидкой. Ну, смотри, тут есть два варианта, если человек хочет купить просто себе, допустим, квартиру, и больше этого просто никогда не касаться, то моя рекомендация – обратиться к человеку, который за вас это сделает. Потому что самостоятельно – это очень много времени, и действительно нужно разбираться в юридических тонкостях. Но если это тема, которая интересна в качестве заработка в дальнейшем, да, то я рекомендую пройти какой-то курс и взять человек, который знает, как это делать, за шкирку и сказать, покажи, расскажи. И тогда уже в дальнейшем можно купить квартиру не только себе, но и зарабатывать на этом, помогая покупать другим людям. Смотри, Марин, ну вот хорошо, первый вариант отлично. Мы купили квартиру, мы хотим зарабатывать. Примерно, ну, сколько может зарабатывать девочка, продавая вот так вот квартиры? Потому что многих интересует фриланс, и в принципе это хорошая тема для заработка. Это отличная тема для заработка, для меня была в то время, когда я ее нашла, потому что все можно делать удаленно. Я сама до этого была риелтором и не знала, что квартиры можно покупать удаленно. На самом деле все это реально, и первая сделка, которую я делала в, по покупке квартиры, ни квартира была, ни жилого помещения с торгов по банкротству, она принесла мне удаленно 67 тысяч. Ну, то есть это хорошие деньги, но единственное, конечно, до этого два месяца я посвятила тому, чтобы изучить этот вопрос. То есть, если девочка хочет зарабатывать на недвижимости, именно быть фрилансером, она должна все-таки вложить в свое обучение, посвятить этому пару месяцев, потом вот можно так стабильно, спокойно зарабатывать. Я думаю, это одна сделка тебе принесла. Одно. да. А если ты будешь развиваться, то, естественно, это будет, твой доход будет постоянно расти, правильно? Да, в теме именно заработка на недвижимости есть много разных вариантов, и много из них удаленные и не обязательно даже связываться с темой покупки недвижимости с аукциона по банкротству, потому что это достаточно сложная тема найти более простые варианты как на этом зарабатывать а, отлично марин ну смотри основной твой заработок на данный момент от того что у тебя горят глаза просто а, марина занимается своим проектом который называется хобби на миллион расскажи о нем а, потому что я уже тоже была в нем и а, поведай девочкам как же можно заработать на своем хобби и какое хобби может приносить деньги давай развеем миф о том что хобби это, – это только хобби. Это только развлечение. Да. да. На самом деле, с чего вообще возникла у меня идея создания проекта? То, что я смотрю, и многие люди занимаются такими вещами, которые совершенно им не нравятся, и деньги, которые они за это получают, их совершенно не устраивают, но они продолжают делать это изо дня в день ради денег то, как я сказала, из-за чего у них горят глаза, их увлечения, они остаются в стороне на то время, которое остается после работы. И вот тогда я решила, что я вижу, как любое, практически любое хобби может приносить доход. И решила осветить этот вопрос, и в свою передачу ищу людей, которые действительно занимаются любимым делом, и смогли выстроить такую систему, что они зарабатывают на этом деньги. И это вполне Марина, реально. вот, ну, как бы экстремальное хобби которое уже было у тебя представлено в программе именно вот которое было вот ну как вот, вот на этом точно нельзя никак зарабатывать вот что ну, мне часто задают этот вопрос, я не могу на него ответить, потому что для меня нет такого экстремального хобби, которое бы невозможно было монетизировать. Единственное, если ты мне приведешь пример какого-то хобби, которое тебе кажется экстремальным, может быть мы совместно придумаем способ его монетизации. Вот, ты знаешь, на, мне многие девочки на вебинарах пишут там такой, например, хобби. Я сама тоже знаю, как это все монетизировать. Но в основном это вот я вижу для ребенка. Ну самый простой, ну. да, что вот. И вот как это можно? Можно монетизировать. Ну, вот твоя точка зрения. Я-то знаю, Но как это можно. Я не знаю. 50 миллионов вариантов может быть, начиная с того, что ты можешь разрабатывать какие-то схемы, выкладывать на своем блоге и потом продавать курс, как быстро за два дня научиться вязать какие-то элементарные вещи, пусть даже для своего ребенка, либо на продажу. Ну, вариант интернет-магазина, где можно продавать свои изделия. Но все говорят, хорошо, мы будем зарабатывать там 10-15 тысяч, но на это нельзя жить, как вы, там путешествовать и наслаждаться жизнью. Вот как ты можешь навести этот миф? Да, на 10-15 согласна, жить нельзя, но если ты умеешь это делать, значит, ты умеешь научить это делать других людей. Соответственно, ты берешь сначала себе помощника, которого учишь делать то же самое, потом берешь второго помощника, потом строишь свою команду, а потом просто управляешь своей командой и живешь, например, на самой наслаждаешься жизнью. Отлично, спасибо, Алер Шоя. В эфире была Марина Шамина и Юлия Рейши. Проект Валимузофис.ру. Покупайте себе квартиры, сдавайте их и приезжайте сюда к нам и наслаждайтесь жизнью. До скорых встреч. пока, на пока.